Всем привет, с вами Артем, и добро пожаловать в Майнкрафт. Ребят, прошел уже год с моего последнего ролика про страшные седы, это был рейк, который набрал просто дофига просмотров. Спасибо всем огромное, я честно не ожидал такого. Для меня 14 тысяч просмотров, это просто что-то нечто. И надеюсь, что этот ролик тоже наберет, а, тоже столько же. Давайте, я вас верю, надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что вы постараетесь, и давайте перебьем тот ролик и наберем больше 14к просмотров, потому что этот ролик гораздо качественней, гораздо лучше, сейчас я снимаю гораздо лучше и качественней, чем тогда. Так, и сегодня, друзья, мы будем проверять очень страшный сит. сегодня я буду с подругой. Вот, мы будем проверять Унисит по названию Сиреноголовый. Кто не знает, ребята, это монстр Тревор Хендерсона. Огромный человек, не знаю, существо с двумя сиренами. Очень огромное. Я не знаю, что у нас в пыли. Давайте попробуем. Одиночная игра. Создаем мир, выживание. А, назовем, давайте. Так, сейчас. Сиреноголовый, да, а, настройка мира, включить, по умолчанию использование читов, давайте на всякий случай включим, бонусный сундук, включим, и ключ для генератора мира, ребята, обязательно, смотрите, что нужно писать. Сирин. так, Сирин head. Вот именно вот так мы должны вписать. И ребята, сейчас мы будем проверять, так все правильно, что у нас, ребятки, выйдет. Перед этим обязательно прожми лайк, подпишись на канал, если ты еще не подписан, потому что у нас тут много чего интересного. Скоро снова начну стримить, не так часто, конечно, но начну. Ну, ребята, мы начинаем с новый Мир. Ребяточки, и поехали, так сказать смотреть чем будет и пытаться выжить в этом мире с э, сиреноголовым если конечно такой появится да ждем прогрузку долго загружается версия кстати 1.15.2 этот сид работает только на этой версии Некоторые на разных, не все на 1 12 2. И все, сейчас мы зайдем уже и посмотрим, что будет. И... Давай, да, я не один с подругой. Кстати, от лица подруги тоже можно будет посмотреть. Ссылка в описании ролика. Так, вот, все мы появились. Ой, зачем? О, да, кстати, поприветствуйтесь, скелевал. Привет. Так, ну а что. Ты уже общем, а, да, привет-привет, Артем. На связи. Так, а давай я, короче, все быстро прям делаем, потому что мне страшно, не знаю, да, что, да, что да. раз. Давай я два беру. Там да, не дерево. Э, я возьму лосось. Я пока дерево, дерево еще добуду. Пуска. Я дерево пока еще добуду, сразу. Покругу облыпать. Да, сейчас. А, там топор есть. Ну вот. ладно. Так. Сундук. А факел возьми, у меня два факела уже есть. У меня уже есть один. Ну, еще один возьми. Нам нужно защитить телевизор. Отзорвай инвентарь. Ой. Ну ладно. Так. Я пока камень тогда добуду. Где камень, может, будет? Ребят, это короче, это очень страшный сеть. По идее. Работает только на версии 1.15.2. Там может там добавить. Как думаешь, кстати, что нас ожидают в этом седе? Я не знаю, положение. Я думаю, может какой-то есть. А. А чё это оттуда вс? Ты что? слышала звуки какие-то? Звуки какие-то были сейчас. Иди сюда. Жесткие у меня. Иди сюда. Погоди, я. я мне камень нужен подать. А тут э, есть камень. А, серьезно? Да, пойдем. Там что-то непонятно. Что там? <смех> Слушай, а я этого не... Не, я лаву видел, чтобы вот так камень стоял Слой, О! Попал, попал, спел Так. Это а, челлендж Ну, а, а, у меня... Это, мало... У меня, короче, шесть сердечек и три головы я думаю, я а, сердечки у тебя так и были? Нет. Ну, то есть да, ты появилась? Я не Странно, у меня полно. Я не помню, может, их и не было, тогда. Ну, короче, не знаю. Посмотрим на это Блин, уже какая-то мистика происходит. Как у меня в этом. Понятно. ладно, пойдем быстрее. Сейчас еще ночь растут, она, кстати, уже выступает, как-то деньги а, ты, кстати, не смотрел у меня ролик про сит-тень человека. Там я нашел какие-то дома странные. что Да вообще жесть. Mm -hmm. Конечно. Ребята, если вы знаете какой-нибудь сит, который вы хотите, чтобы мы проверили, напишите обязательно. Мы посмотрим. И для какой версии. Или про кого вы хотите сит. Обязательно. Потому что мы сейчас на 15 версии. Да, вот этот сит работает только на 1.15.2 да а тот который я про рейка снимал вот, его не знаю. Я думаю, достаточно дерево, мне кажется. Надо, надо дом строить. Причем быстро. Так, у меня у вас парень. Два... Я И... сделаю вам этот... верстак. У Потому что... Пошли. Два... Блин, я а помню раз... в этом... Один другу или по-разному? Давай один дом. Знаешь, я помню очень крипового в ролике про Тень Человека, где типа... Я заспавнился и не было вообще мобов. Никаких. Давай не будем тратить дерево на пол, это не обязательно. Не, я думаю это обязательно. Но это в последнюю очередь. Сначала надо крышу, двери, ой, стену, пауки там. Артём, уже начнём сступать. А, ну мы успеем. В принципе, надеюсь. Так, сиреноголовый, по идее он же в лесу, да? Он прямо возле леса. Ну, молодцы. А, я, а откуда ты знаешь, что вы сиреноголовый? Ну, просто сид сиреноголовый, возможно, будет. Я ж не знаю. А может а это не сид сиреноголовый? Ну, короче, какой-то и сид возможно. Не, ну сит- ты сиреноголовый писал. Так, ладно. Да? Да, ай. Так, у меня ты еще... Ты просто мне не говорил, какой сид. А, ну, ну теперь ты знаешь. <laughs> Либо он появится. Может, какое-то измерение с сиреноголовым. Значит, вот. делай второе, и все, конец. Заканчиваем, да? Что? Это дом строить. А, ролик заканчиваем писать. Так, давай, тут дверь будет. Да -мо! А ты дверь сделала? Не, пока нет, сейчас сделаю. Нам нужно пол сделать сначала. Делай бегом, потому что уже стеночек. А короче, тут без разницы сделаю вот так вот и все. Да что здесь? Там уже есть дырка, Ладно. Так, а я чё, еще помню, как дверь делается. Да там просто палочки, это, деревяшки э, в стройке. Я помню. Арбикорды в арбико. Так, пока нету никого. Ой. Сейчас погоди. Вс. Ну что ты там сидел? Боже, ты слышишь? Слышишь? Блин, у меня громко очень Я испугался, ты что слышал это? С... Ты слышал эту сирену? Одиноголовый а? Только что... Ты где там кто-то пробежал? Я, я не знаю Забор что-то Убедил по... Я тебя не била я чего не умру. Что происходит, да? мне страшно Да, вот наделай полностью. У это тебя тоже этот звук сейчас был. Да, ты слышала сирену. И сейчас сейчас ⁇ что-то. Какой-то... Да, вот вот. Есть. Блин, я не думал, что так быстро сеть сработает. Я вообще не знал, что сработает. Я думал, это типа фейк все. Так, а что будем делать? Мы не выйдем теперь, он... Да, мы не выйдем теперь, он там походу Ну день? Ну слушай, насколько я знаю про сиреноголового, что он только ночью есть Я просто ну, читал про него вылетнем. но только как мы поймем то, что сейчас, ну, у нас тут день Я думаю, пока надо сделать пол Пока еще доски есть Пока мы в безопасности ну, У меня два стака что? досок для еще А, ну давай Ой, у меня нет. А, есть, я могу палки сделать. У меня как-то лагает, это Я просто добываю блок, а он у меня добывается, а потом была преданная просто ставится. Ну слушай, у меня тоже. Потому а что мы, раз раз скорее всего, раз... играем. А купки ну, тебя кто ударил, если это.. Может он через, через блоки как-то. Я же стоял не не не у стены. Не прям... не так я у стены стоял, может, он как раз и и перестаял ну как он лежит вот я не знаю, мне страшно выходить просто помнишь мы с вами играли на, на моде таком где там э, сложность максимальная не сложность и сложно, а еще хуже а, да, кстати кстати, ребята, если хотите и мы там просто забавались можем, кстати, сделать, если ребята попросят в комментариях пройти ну, пройти Майнкрафт На сложности Экстрим Пройти Extreme? именно с Драконом и т.д. Да. За одну серию, конечно, не получится Но это будет как мини-сериал С несколькими... Мне опять ударил У меня очень мало хп А, у меня мало хп Сейчас я восстановлюсь, надеюсь Я боюсь, и вдруг он меня со стены как раз ударял. Ты у стен не стоил лучше, да Сипа, да блин, какая-то криворукая все. Ну это плюс записываем, блин. Хрен бы никогда. Ну какое время? А Вот тут бы прекрасно бы стояла кровать. Можно. Потом. Вс, мою. Ты слышишь, да? Что, я ничего не слышу. Может я а звуки не, не в не нормально? Там не звук сирены, сейчас а звук э, как будто кто-то свергнет. Ну типа знаешь э, Вот еще громче -то. Реально Господи, itu? Я боюсь просто он пытается, чтобы мы вышли Чтобы мы встали и вышли, и убил нас Ну, блин... А вообще он вырубить локоть, очень Нет, и... Давай... Гружайся в атмосферу Мне тоже странно, я вообще сейчас. Я вообще на максималку и стреляю Меня вообще на максималку щас стреляю Ладно, я думаю, утром-вечером мудренее Посплю здесь Ой, так. Давай. Я его не слышу. Давай выходи Вроде, вроде ушел. Блин, я его еще даже не видел, и уже стримал. Ой, у нас он горит. Так, а что будем делать сразу утром? Нам я нужно... Не знаю, давай я Надо еду еще. Да, кстати. Давай я займусь едой. Или ты? Нам нужно так просто много камня. у меня, меня тоже, кстати. Может, потому что мы поспали? Подождали? Не Это знаю. странно, Буду. может. Странно. Я цветочек возьму домой, не против. Хорошо. Так, вот я еще добыл дерево. Так, скоро будет темнеть, но я скажу, когда будет уже прям темнеть. Мне интересно, да, он упадет опять на нас? Топор. Вот. Окей. Я топор. Окей. Слушай, а прикинь, если их тут много, этих сиреноголовых. <свят> я хочу его заснять на ролик. Я его еще, еще не видел даже, не заснял. Мы только его слышали. Благо у нас нету челленджей. Ну, нет. на на так, темнеет по домам. Кстати, ну. Да. Так, темнеет Там, все. Где урона, где урона? Урона. А, на мече. Давай еще на всякий случай. Фигон, дверь. Закрыл. Слушай, пока его нету. Выходи, давай. Ч ⁇ -то постоянно ночь. Выходи, нету его. Он попадет сразу. Только дверь закрыта. А, я поел гнилой плоть. И я его пока не... Ну, он, походу, не каждую ночь. Меня это уже радует. Ой, Индерман. Ой, я посмотрел на его Нет, не надо. Не надо, пожалуйста. Меня убил Индермен. Благо нет челленджа выжить, не умереть. Так а я ухожу тогда. Ой. Пошли. Уже утро вкупать, а серьезно, уже утро? Ой, мне сейчас убед лет. Так, ну по чего-то сиреноголового нету. Не странно. Ч, не. Он не каждую ночь, похоже, появляется. Так, что-то там закрылось, давай выходи. Там, ну, зомби. И что? Страшно ага. капец. Эх, что, в лаву? А, давай их в лаву сталкивать. Короче, их ага. приманиваем и сталкиваем в лаву. Заманиваем? Да. Давайте, зомби, давайте. Они вроде <звы> Ой. У меня два хп ой, меня убили. Артем, ну спасибо. Что? Ну короче, меня сейчас убил. Ну и вещи а, все пропали. Или меньше опять выглядит. А, нет, меня просто отлагала жестко. Ну, ребят, ч сказать? Походу голову нету да. Но мы слышали Стол, Звуки столь, слушайте, да, Проверили В принципе сид реально рабочий Оказывается Можете проверить, может быть вам повезет И вы его даже заснимите Повторяем на 11.2 Да, это обязательная информация, обязательная информация Вот Слушай, а прикинь, если мы счастливчики И этот сид крайне редко срабатывает причем у нас прям сразу О, в первую ночь первую, появился. У нас есть постой. А вообще в первую ночь мы ну, вообще решили. Блин, не, ну было страшно. Вот эти звуки меня максимально поставили в тремное положение. Это вообще... А это Тем более, как будто бы там на подсветке вообще. <laughs> Знаешь, да, как в квартире. Надо как-то в другой раз попробовать походить к полюсу и на его найти. Это только если пытается называть да если поставить много лайков то да, мы попробуем она, открыть я, я, я, я, охоту да. то есть смотри если поставить много лайков мы снимем ролик где мы пойдем охотиться на сиреноголовый найдем его логово и возможно даже убьем может узнаем тайну да ребят и вы на в комментариях, что хотите или что будет больше, но Да, может быть даже сделаем как-нибудь на каком-нибудь стриме опросик. Либо да. просто напишите, что вы хотите. Лонгхорс. Я на канал, ссылка в описании. и Короче, да, напишите в комментариях, что вы хотите. Uh, сид с Лонг Хорсом или же охоту на Сирена Я не знаю, где на магии. Ну пока давай лучше два варианта, пока, потому что, конечно, выбор сложный. Я да, снимем пока что только одно, на ваш выбор. Прямо напишите. Чем больше людей за что проголосуют, напишут, то мы точно снимем. Вот. Ну я с вами прощаюсь, с вами был Артю. канал Артём также Келевао, опять же ссылка Папа, в описании. Вот, ребят, всем пока, до новых встреч, всем пока-пока.